На сегодняшний день стоимость портфеля 116-400, а доходность за весь период только 4%. Два месяца назад было около нуля, а даже уходил в минус. У меня возникает сомнение, возможно я что-то делаю неверно или упускаю что-то из виду. Как это проверить? Есть ли возможность обсудить с кем-то из специалистов MaxCapital конкретно мой портфель? То есть, в принципе, опять-таки, здесь можно предложить закрытый клуб инвесторов, пройти, начиная, ну, то есть, вы туда не попадете без экспресс-курса начинающего инвестора, где вы все проходите, смотрите, как формируются инвестиционные портфели. Там уже и внутри чата вы можете обсудить, там можно уже и получить личную консультацию от партнера проекта Никиты Сизикова. Если вы пойдете в платиновое участие, вы лично от меня можете получить разбор вашего инвестиционного портфеля, мы с вами на протяжении года будем взаимодействовать, вы лично не можете задавать свои вопросы.